Видео. Вы убивали 8 лет в Донбассе. Да? Вы уверены в этом? Уверен. А да. может, это вы это делали? Нет, Украина. От чего вы это взяли? Потому а какой смысл Украине убивать своих людей? Отрасли, я не знаю. Да. Вам да. патронов не хватает. Ну, У -у -у -у. Добавить. Мил, сними меня. Я так даже я скажу. Где? Я живу в Швейцарии. Город Рейнао. Да, снимайте. Так я снимаю. Пожалуйста, Дели, можете глаголет. И ваша вся Украина преступник? А откуда вы живете? В Швейцарии? Можете знать это. Вот я, я живу в родители, Украине. Живу. Даже в СБУ раб работали. А я в полиции работала. Я И жив, что теперь? Мали. Красавица. Бедненький. 8-13 тысяч убили, а теперь она лежит. на Снимай, снимай. Ты? Я, я вас снимаю. не боюсь, блядь, уроды. Так я вас тоже не, Брата, не боюсь, иди. это вы, уроды. Да. Ай, раджоне, бейла. Тимон де Катилу. А вот мамик, бензин. Бензин ауфитин. А я? Я бандито, бандито. Да, да. Снимай, снимай. Бандито. <соединяющие> они думают, что они тебя, да, вы да, снимаете да, и но, но, в лес? Кто-то вас боится. А, точно. Минтрацион. Браун, Да, Идем, идем. Маспи хитави. Но, ля, это